здравствуйте тема сегодняшнего выпуска это покупка недвижимости казалось бы в современном мире с электронными реестрами недвижимости совершение сделки должно быть безопасно поскольку у нас реестр содержит безусловно достоверные сведения об объекте недвижимости и все что остается покупателю это просто заплатить за объект недвижимости но на практике это выглядит совсем иначе. Дело в том, что у нас, безусловно, есть принцип добросовестности. То есть, стороны, совершая сделки, предполагают добросовестное поведение. Вместе с тем, у нас покупатель может проверить, ну, фактически, только сведения о объекте недвижимости, содержащейся в реестре или документы, предоставленные ему продавцом. Право продавца проверить достаточно сложно, поскольку продавец сам может оказаться в ситуации, когда, помимо его воли, кто-то обжалует его сделку. Когда обжалуется сделка, приоритет обычно отдается именно объекту недвижимости, поскольку даже если вы получите решение суда, необходимой денежной суммы на счетах у должника по решению суда может и не оказаться. Таким образом, когда появляется лицо, чьи права нарушены, он, естественно, пытается завладеть объектом недвижимости или вдоль. И... Покупателю оказаться в такой ситуации, конечно, не здорово. Почему могут возникнуть такие ситуации? Такие ситуации могут возникнуть. Например, продавец получил объект недвижимости, находясь в браке. После расторжения брака прошло более трех лет. Все мы знаем, что срок исковой давности исчисляется трехлетний. И вроде как за... Прошествием такого периода сделка какая-либо не может оспариваться. Но судебная практика говорит о том, что этот срок трехлетний начинает исчисляться с момента, когда лицо чье право нарушено, в данном случае, допустим, бывший супруг, узнало о нарушении такого права. А вот узнает это лицо о нарушении такого права, когда Бывший супруг продает такую недвижимость, в составе которой есть общее имущество. То есть супруг, расторг, брак. Эта недвижимость была оформлена на него. Спустя три года продает объект недвижимости покупателю. Покупатель живет там счастливо, делает ремонт. И спустя два года и одиннадцать месяцев Бывший супруг этого продавца выходит в суд и говорит, что, знаете, вы продали мое имущество, там, 50% моих. И начинает оспаривать эту сделку. Причем оспаривать эту сделку начинает таким образом, не требуя денег со своего бывшего супруга, а требуя свою долю в объекте недвижимости. И с большой долей вероятности такая сделка будет разрушена, поскольку действительно его право нарушено. Аналогичная ситуация может быть в случае, когда, допустим, квартира приобреталась продавцом по схеме ЖСК. Каждый платеж в выплату стоимости квартиры является тратой общих совместных денег супругов. То есть, если хотя бы в период производства одного из платежей в счет выкупа у ЖСК этой квартиры, Супруг имел супруга, <смех> получается, что он потратил общее имущество на приобретение объекта недвижимости. И этот платеж может стать основанием для того, чтобы требовать выделения доли в объект недвижимости, который был продан уже покупателю. Соответственно, какие способы защиты есть? Ну, Во-первых, на этапе совершения сделки. Покупателям необходимо проверять все возможные документы. Да, у нас есть э, ситуации, когда, допустим, вот эти три года, в которые бывший супруг может заявить о своем праве на долю в квартире, было совершено несколько сделок. Таким образом, покупатель увидит уже ну, как бы далекие э, сделки, то есть, ну, последнюю, грубо говоря, он увидит, а по предыдущим сделкам он уже не будет иметь возможности ознакомиться с документами-основаниями приобретения и, соответственно, не будет иметь возможности установить э -э, сам э -э, факт того, что там у кого-то три года назад из собственников была бывшая супруга, которая вправе претендовать. Он фактически лишен возможности. Соответственно, встает вопрос, э -э, ну, фактически доказывание своего добросовестного поведения каким образом это можно сделать но ну, это можно сделать собрав на этапе сделки как можно больше документов или допустим попросить адвоката или юриста провести экспертизу объектов недвижимости данными экспертизами мы занимаемся уже более 20 лет и имеем достаточно хороший багаж и репутацию проверки объектов недвижимости. Если даже в заключении будет написано, что вот какие-то конкретные риски невозможно проверить по причине отсутствия документов и по причине отсутствия возможности сбора таких документов, ведь у нас нет такого органа, в который бы можно было публично обратиться и в приемлемые сроки получить сведения о недвижимости его там истории совершения сделок в врачном состоянии собственников э, совершающих эти сделки и так далее то даже такое заключение с такими выводами будет свидетельствовать о том что покупатель совершил все возможные от него действия для того чтобы убедиться что такая сделка совершается без нарушения чьих-либо прав и что будет доказывать добросовестность намерений покупателя. Поэтому не забывайте, совершая сделки на одное количество миллионов рублей, потратить несколько тысяч рублей на обеспечение своей безопасности. Но еще один вариант, может быть, страхование рисков, но за страхование рисков нужно платить каждый год несколько тысяч рублей. Вот, поэтому в такой ситуации, конечно, когда у нас презумпция добросовестности покупателя угнетается и он еще находится в ситуации, когда он лишен возможности собирать документы для того, чтобы убедиться, что сделка безопасна, конечно, нужно решать вопрос иначе, в том числе и с помощью привлечения специалистов, которые дадут письменное заключение чтобы подтвердить добросовестность намерений. такая же ситуация может возникнуть когда допустим продавец находится в предбанкротном состоянии то есть он уже имеет на количество кредиторов и фактически сливает свое имущество превращая его в денежные средства чтобы их удачника спрятать потому что прятать объект недвижимости зарегистрированы в реестре, ну, в общем, проблематичны. Так вот, этот кредитор может оспаривать эти сделки по отчуждению объектов недвижимости. Наличие долгов у продавца можно проверить по сайтам судов, допустим, по его прописке, регистрации, или по базе исполнительных производств, которые в отношении него есть. Соответственно, риск может прилететь и со стороны кредиторов вполне. Такие сделки оспариваются. И, конечно, объекты недвижимости в рамках процедуры недвиж... банкротства являются ну, существенным активом, за счет которого кредиторы могут захотеть погасить э -э свою задолженность. А вот покупатель в такой ситуации окажется лицом, которое точно так же, как и все остальные кредиторы, подключается к процедуре банкротства с требованием к банкроту. И по результатам процедуры банкротства, но ну, я не встречал таких процедур, когда бы все получили ровно то, что им были должны. То есть в любом случае это будет потеря денег, потеря времени и возвращение своих активов в лучшем случае – в значительно меньшем размере. Поэтому, вот, совершая сделки, смотрите, куда вляпываетесь. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.